23 января вы были лучшими людьми Петербурга. Сильные, смелые и свободные. Для меня гордость быть среди вас, петербуржцы. Власть увидела, что мы впредь не будем молчать и закрывать глаза на произвол, который происходит в стране. Поэтому 31 января мы снова выйдем на улицу, если Путин не освободит Навального из заложников. Нам больше не страшно. У нас есть чувство собственного достоинства. И только так мы сможем победить ложь, насилие и ненависть. Власть должна нас услышать. Алексей Навальный должен быть немедленно освобожден. Один за всех и все за одного.